Московская выставка Агросалон раскрыла тенденции импортозамещения в сельхозиндустрии. Собственные трансмиссии вместо закупных уже внедрил петербургский Кировец. Обширные планы и у рост сельмаша. На выставке представлены три серии тракторов. Это универсальный пропашной трактор 1000 серии, у меня за спиной, мощностью от 270 до 370 линейка лошадиных сил. 2000 серия – это тракторы общего назначения, ну, наиболее популярный, скажем так, сегмент сейчас в Российской Федерации. Мощность 380 и 405 сил. И самые мощные тракторы, которые производятся в России на настоящий момент, это тракторы 3000 серии, мощностью до 583 лошадиных сил младшая тысячная серия тракторов должна была выйти на рынок в этом году но из-за санкций серийное производство отложено на 2024 а пока модель продолжит гидравлические и трековые испытания то есть, трековые испытания например это 300 тысяч циклов по кочкам э, с нагрузкой то есть это реально десятилетняя нагрузка на трактор по сути дела воспроизводится всего лишь за полгода в трековых условиях Главная трудность найти замену двигателем каменs. Если тяжелым трактором подойдет новая 12 или 13 литровая шестерка камаз 910 у которой есть вариации от 400 до 600 сил, то для тысячной серии нужен аналог 9 литрового 370 сильного каменца. временной заменой выступит китайский VHI. но дальше ростовцы нацелены перейти на российские моторы. Ну, на самом деле, не так уж и много вариантов у нас есть, например, двигатели ЯМС, например, до 340 сил. Ну, на наш трактор, наверное, не совсем подходит. Есть двигатели КАМАЗ, например, 12 литровый сейчас. Они считают это самым современным двигателем в России. Некоторые российские двигатели еще не готовы для серийного выпуска. Вот. А Китай, он э, зачастую отработан уже. А роботизированные коробки PowerShift сельмаш заменит агрегатами собственной разработки. Уже к 2025 году у нас, по нашим планам, будут стоять все коробки российского производства, в частности, компания «Россельмаш» будет производить их в собственной разработке. Не только механическая трансмиссия, но и автоматические трансмиссии. Я считаю, это большой шаг вообще для сельхозиндустрии». Помимо нового производства трансмиссий «Россельмаш» готовит и расширение линейки машин. В ближайшие три года появится еще одна — самая младшая модель трактора мощностью от 170 до 250 сил. Ради этого в 2023 году в Ростове-на-Дону запустят новый завод. Но об этих перспективах мы расскажем отдельно.